И всем привет! Вы на канале MBS Group. Спасибо, что включили. И сегодня у нас распаковка вот этого вот петличного микрофона. Называется он L'Avaler Microphone, модель GL120. Давайте его сразу распакуем, потом я вам скажу его преимущества и минусы. Вот все, в коробке идет вот такой вот комплектации. Давайте вы посмотрите, и потом я вам немножечко зачитаю, если не видно. Так, вот. Теперь я вам зачитаю. Ну, микрофон весит 25 грамм. Соедините лайтинг. Для iPhone, да. Тут сразу встроенный Lightning. Давайте... Сначала его вот так вот во всю длину посмотрим. Производитель говорит, что он длиной в 6 метров. Что-то тут очень прям длинный. Мы обязательно сегодня проверим звучание, сравним с, с динамиками iPhone и айрподсами. Ну, да, он, он длинный, я думаю, 6 метров там точно есть. Погнали проверять. Сейчас вы слышите звук с петличным микрофоном. Вот он. Подпишись и поставь лайк. А сейчас вы слышите голос без петличного микрофона. Подпишись и поставь лайк. Ну что, приступаем к сравнению. Сейчас вы слышите звук сэрпотств, вот этих, которые надеты на мне. Дальше вы будете слышать с микрофона петличного, вот он, и с обычных динамиков телефона. Вы сравните и обязательно напишите комментарий, как вы думаете, какой звук лучше звучит и какой бы вы звук хотели слышать в моих видеороликах. Подпишись и поставь лайк. Подпишись и поставь лайк. Ну что, ребята, я надеюсь, вы написали комментарий, какой звук вы хотите слышать в моих видеороликах. Ну а с вами был я, меня зовут Малекс, и вы были на канале MBS Group. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.